В древности люди боялись различных природных явлений, таких как, например, молния и гром, потому что не понимали, из-за чего это происходит. Сейчас все давно известно, но, тем не менее, некоторые природные явления продолжают удивлять нас своей страшной и разрушительной красотой. 7 мая 2016 года охотники за торнадо сняли на видео зарождение мощного смерча. Через несколько минут воронка набрала силу, в несколько раз увеличилась в размерах и превратилась в разрушительный торнадо. Эти кадры действительно впечатляют. На этих кадрах, сделанных в штате Миссисипи, можно увидеть, как выглядит торнадо изнутри. При приближении смерча человек с камерой спрятался в каком-то здании и продолжил съемку. Через несколько секунд торнадо обрушивается с ужасной силой. Вихри. Они похожи на торнадо, но возникают в ясную солнечную погоду и не привязаны к облакам. Этот большой вихрь возник у какого-то карьера и был довольно мощным. Он существовал несколько минут, удивляя людей, находящихся рядом. Беларусь, Пуховический район. Отец сыном пошли в пеший поход и там сделали удивительные кадры. Большой пылевой вихрь прошелся совсем рядом с людьми, сильно их удивив и впечатлив. Этот вихрь прошел довольно большое расстояние и прожил больше пяти минут. Этот песчаный вихрь также запечатлили в Белоруссии, у города Лида. Он был очень похож на смерч, собирал много пыли, которая поднималась высоко вверх. А здесь можно видеть необычное и редкое явление – огненный вихрь. Он возникает во время большого огня, в этом случае во время лесного пожара. Раскаленный воздух смешивается с холодным и образуется вихрь из огня, стоп которого может подниматься высоко вверх. Произошло это в США, штат Колорадо, 14 августа 2016 года и было заснято случайным очевидцем. Молния Достаточно опасное явление природы – мощный электрический разряд, который возникает во время грозы. Издалека молния выглядит красиво, но когда она ударяет рядом, все меняется. Похожие кадры можно видеть здесь. Камера наблюдения запечатлила удар молнии в дерево. А тут совершенно случайно засняли, как молния уничтожила деревянный столб, стоящий у дороги. От удара столб буквально взорвался и разлетелся на мелкие щепки. Вместе с грозой может прийти другое, не очень приятное природное явление – град. Он может сильно навредить, побить машины, погубить урожай и даже травмировать людей. В Новосибирске в один жаркий день неожиданно налетела небольшая туча, поднялся сильный ветер и пошел град. Отдыхающие люди бросились в укрытие, но успели не все. В самых последних град все-таки немного побил. А эти кадры были сделаны в Австралии. На некоторые районы страны обрушился сильный град. Отдельные градины были величиной с кулак. Они разбивали машины, пробивали крыши и сшибали ветки деревьев. Что-то похожее было в 2019 году в Дагестане. Там также крупный град принес много неприятностей, начиная от побитого урожая и машин и заканчивая синяками и шишками. Это видео сделали случайные очевидцы, приезжающие по этой дороге. Масса земли и снега медленно сползала прямо на дорогу, уничтожая все на своем пути. И это — оползень, очень опасное природное явление, при котором огромные массы земли и породы смещаются по склону. В США целая дорога вместе с деревьями быстро ушла вниз. Хорошо, что дорога уже была перекрыта, и на ней не было машин. А это удивительное видео из Норвегии. Там огромный оползень утащил в воду несколько домов. Из-за размытия почвы большой пласт земли сорвался с места и вместе с деревьями и домами пополз вниз по склону и вскоре ушел под воду. 15 сентября 2020 года в Киргизии произошло грандиозное событие. Огромный оползень сошел с горы. ощущение, что рушится сама гора, и все, что на ней было, деревья, камни и скалы с грохотом рухнуло вниз. А здесь и запечатлено удивительное явление ⁇ начало извержения вулкана Какатау. Мощный взрыв потряс землю, в небо устремилось огромное количество пыли, дыма и пепла, а вниз по склону покатились огромные камни. Выглядит это зрелищно, но это очень опасно. В Папуа-Новой Гвинее удалось заснять на видео взрыв вулкана. Этот взрыв был очень мощный, ударная волна даже дошла до корабля, из которого велась съемка, напугав людей. Иногда взрыв вулкана сопровождается выбросом раскалённой лавы. И выглядит это грандиозно, особенно в ночное время. Часто извержение вулкана вызывает землетрясение, что в свою очередь может вызывать другое разрушительное явление, если это землетрясение происходит под водой — цунами. Огромная волна, достигшая суши, сметает все на своем пути. Ее нельзя остановить, от нее можно только убежать. Огромная масса воды устремляется внутрь материка и разрушают дома, различные постройки и машины. Люди забираются на большие и крепкие дома, которые способны устоять во время цунами, и оттуда наблюдают, как уходит под воду все, что осталось внизу. Последнее природные явления, которое опасности не представляет, но выглядит достаточно круто. Это гейзеры. Когда под землей идет вулканическая деятельность, подземные воды могут закипать и под давлением выбрасываться на поверхность. Этот гейзер можно увидеть в Еллоустонском национальном парке. Фонтан горячей воды выбрасывается на несколько десятков метров и падает вниз. Каждый день на это место приезжает много туристов чтобы своими глазами увидеть это интересное и природное явление.